Кроме того, в вашем видеоролике вы сможете попросить зрителя что-либо сделать. Записаться к вам на консультацию, оставить адрес или телефон, чтобы получать информацию об скидках или акциях первым. Что получает салон оптики начал сотрудничество с агентством видео для бизнеса?